Всем привет, друзья! Это новое видео на моем канале. Наконец-то не прошло и полгода. Короче, сегодня я расскажу про Логана. Не обзор будет всей машины, а обзор только салона. Почему только салона? Потому что по внешке, в принципе, это сугубо дизайнерские решения. И, ну, на момент 2005 года и с учетом того, что это супер-ультрабюджетная тачка, но ну, на это сделаем скидку. Короче говоря, ближе к теме. Сейчас поговорим о нюансах и всех приколюшках логана коих немного приборка сама нормальная сама панель приборов все вот это вот индикация хорошая но меня просто убивает вот это вот шкала уровня топлива и шкала температуры двигателя это просто какой-то капец честно не мог долго к вот этому привыкнуть потому что ну, здесь идет деление палочками каждая палочка это ну вот в случае уровня топлива каждая палочка это 5 литров и ты блин я не знаю, она еще не очень хорошо работает. И у тебя может быть, там, допустим, на 4 палочки, это ну, по 5 литров, если считать, это 20 литров. А по факту это может или 25 литров быть, или 15. Ну, 16 литров. И вот, блин, хрен его знает. Короче, можно будет сделать еще более точную проверку уровня топлива. Но для этого нужно зажать кнопку на панели приборов, включить зажигание, подержать эту кнопку. Далее еще пару танцев с бубнами. И вы узнаете, сколько точно литров у вас в баке но зачем так сложно блин? почему нельзя было сделать это просто нажатием несколько раз на кнопку и все надо заходить в подменю через зажигание там это капец какой-то очень неудобно второй момент с уровнем температуры двигателя он работает, ну я не знаю и ни на одной машине кроме Логана такого не видел просто Машина, когда холодная, 0 палочек. Когда машина немного прогреется, ну нормально, вернее, прогреется, это 2 палочки. Когда двигатель прогревается примерно до 100 градусов, это получается уже 4 палочки. Нету промежуточных делений. Одна, две, три палочки. Идет сразу два и 4. Чтобы выше было, это я не знаю, зачем тогда 9 палочек ставить. Если у тебя на 4 уже включается вентилятор, сделать подробнее более нельзя было. Что за пинг нафиг? Короче, ладно, хрен с ним. А, момент следующий. Есть еще такая вещь. Ой, не знаю как. Это, наверное, самое больное, с чем я столкнулся. Короче говоря, с омыванием и с а, очисткой ветрового стекла это просто здесь какой-то кошмар. Короче, меня такой нюанс бесит еще то, что ты идет легонечкий дождь, ты не хочешь включать дворники на постоянно, ты... на обычных машинах. Вот так легонечко нажал. Легонечко нажал на рычажок, и у тебя сработали дворники один раз, и все, и больше не включаются. Нет, здесь так не работает. Здесь нужно полностью включить дворник, полностью перевести его в первое положение, чтобы он срабатывал э, с периодическим включением вот тогда оно сработает если нажать чуть-чуть то так не работает плюс ко всему ты просто так этого сделать не можешь известная болячка на логанах это то что вот этот рычаг переключения дворников он в первом положении просто я не знаю там механизм изнашивается или что с ним становится в общем он нажимаешь он не работает его надо вот так вот подергать чтобы там контакты замкнулись вот тогда он срабатывает я уже разбирал чистил но все равно это не сильно помогает короче Прикол другой, едешь ты, у тебя грязное стекло, ты хочешь его помыть, ты нажимаешь, ну как бы тянешь рычаг на себя, брызгают э, форсунки с, с водой, они побрызгали, а дворники, а дворники не исчищают это, тебе надо опять же взять этот рычаг, рычажок, нажать вниз, чтобы сработали дворники, Почему нельзя это сделать на автомате? Хотя делается это все очень просто. На драйве парни просто берут, соединяют э, проводок от э, рычага переключения дворников, на блок комфорта добавляют один пин, соединяют и все. И ты нажимаешь на э, брызгалки, чтобы вода побрызгала, и у тебя автоматически срабатывают дворники. Блин, ну почему так нельзя было сразу сделать? Провод зажали. Понимаю, понимаю. Короче, помимо всего этого... На самом лобовом постоянно образуется сопля, так известная, потому что дворники работают, ну, как бы, доходят до определенного положения. В общем, кто знает про сопли на лобовом, тот знает. Короче, постоянно ты смахнул воду с лобового, у тебя посередине такая капля воды стекает до самого низа. Если она высыхает на лобовом, то она еще и оставляет след у тебя посередине лобового. Ну, это капец как бесит опять же это делает лечится доработками кто-то там э, дворники разной длины э, устанавливает кто-то э, трапецию там без сварки не обойдешься переделывает вот. ну в общем проблема лечится но почему это нельзя было сделать сразу и нормально знаменитые зеркала на логане блин от фазы 1 это просто какой-то кошмар я когда купил этого логана это был просто трэш я не знаю как вот до меня человек ездил ну, вот сколько людей до меня ездило на этом логане вот, а машина пятого года это сколько 16 лет машине вот. и за 16 лет никто не сообразил не, не ну, может денег не хватало у людей никто не смог позволить себе купить а, зеркала хотя бы от фазы 2 они побольше, они более комфортные, но со своими нюансами. Короче, какой нюанс с этими зеркалами? Смотришь в левое зеркало, с ним все нормально. Ну, как бы все видно, ничего не загораживает. Смотришь в правое зеркало, ну почему загораживается, блин, стойкой часть зеркала? Почему? Я не знаю. Ну, вот как не настраиваю, я вот хоть сяду дальше... Хоть максимально вот назад сяду, все равно часть зеркала будет стойкость закрываться. Ни на одном Жигуле такого даже нет. Короче, ну элементарное про всем известные, блин, стеклоподъемники, которые находятся на центральной консоли. Вот в принципе рассказывать смысла нету, потому что ну, тупо сэкономили. Когда Логана купите, здесь будет такой этот руль затертый у меня конечно он обшитый я его обшил э, в первую же неделю когда купил логана но суть в чем руль ушатанный в мясо просто и это на всех логанах первого поколения у них вот это вот оба стирается и вот эта вот центральная часть которая вставка там где подушка безопасности она вот облазит я не знаю сколько логанов я не смотрел у всех она облазит на фазе второй это рестайлинг первого логана там все нормально Что у нас в следующем идет а, любимые крутилочки крутилочки почему-то у нас сделаны не по-человечески и как-то все против часовой стрелки сделано очень удобно и расположена низко сама консоль ну как бы в отрицательном угле находится и не очень это приятно как бы воспринимается чувствуется пробежимся быстренько по а, плюсикам плюсики это конечно дефлекторы Базура нет а, классный а, торпеда нормальная в принципе больших претензий нету кроме обдува лобового и то, что а, центральная консоль она в отрицательном угле вот, это немного некомфортно вот а дальше полностью опускается стекла это кайф полный я вам отвечаю но ну, вот у кого стекла не опускаются там на приорах на ланосах ну вот, поймут Или... не на ланосе по-моему полностью опускаются ну что друзья вот такой вот э, обзор по нюансам и маленькому плюсику у этого логана мы прошлись в принципе больше придираться не к чему потому что в 2005 году это была самая ультрабюджетная машина новая которую можно было купить вот поэтому в целом в целом это отличная машина которая подойдет на повседнев если не возить длинномер и если у тебя до этого были же были вот и все